Савана сложный слайд. Это аналог Unity. Но заход делается не из acid, а из кросс эйсида Замок в нем крепче, чем в Unity, за счет чего улучшается контроль. Для того, чтобы научиться делать савану, нужно хорошо контролировать cross-acid. Когда начали делать кросс acid сразу же, не теряя инерции, доверните ногу и корпус, как в Unity.